Так, одна публикация в неделю достаточно ли Достаточно для поддержания сайта, чтобы он как минимум не падал. Но, опять же, все зависит от вашего аппетита. Вы можете реинвестировать и большее количество денег в написание статей. Но, опять же, это очень хорошо работает. Например, вы можете там тысячу рублей инвестировать в одну статью. Есть тысячу рублей, купили статью. То есть все зависит от вашего желания, времени и так далее. Но это очень хорошая стратегия. То есть писать статьи на купленном сайте, они работают очень хорошо. Отлично. Но поехали дальше контекстная реклама рассказал партнерский программы. сказал сколько стоит сайт в россии Вот здесь ключевая вещь ключевая вещь цена сайта от 50 тысяч рублей ребят здесь сразу хочу чтобы вы понимали инвестиции это не про то чтобы купить что-то за 10 тысяч рублей вы пойдете зарегистрируйтесь на бирже которую я вам скинул и в принципе идете там сайты за 2 и за 3 тысячи рублей, ну что вы с ним будете делать? То есть он не дает никакого дохода. Если дохода нет, какие тогда, в, какие тогда инвестиции, хотелось материться» соответственно я рассматриваю как минимум чтобы денежный поток точнее я рекомендую студентам если вы хотите инвестировать как минимум от 50 тысяч рублей инвестиции в сайт как минимум потому что ну оптимально рассматривать покупку для первого входа от 200 до 500 это та сумма которая позволяет вам почувствовать и как минимум не потерять интерес к этому проекту. я видел Сайты продавались, вот, примерно, на картинке сайта, который о, продается до 25,7 миллиона рублей. с него доход 760 тысяч рублей в месяц, соответственно, он работает на партнерках, и человек хочет продать его ну, достаточно дорого, на мой взгляд. Вот попробуйте рассчитать, сколько месяцев этот сайт будет окупаться, если он ничего не тратит. То есть для этого разделите 25,7 миллионов, разделите на 750 тысяч, что у вас получилось. То есть сколько месяцев окупаемости у вас Получилось. Доход в месяц, ну, то есть доход в день, в год, в месяц. То есть приблизительно мы с вами определились, то что сайты продаются за 24 месяца окупаемости. То есть если доход умножен на 24, вы получите 50 тысяч рублей. То есть человек монетизируется на партнерских программах, и хочет продать сайт за 34 месяца, причем за такую сумму денег. Оптимально цена этого сайта приблизительно, наверное, 16-18 месяцев окупаемости, потому что существуют очень большие риски того, что этот сайт упадет в доходе. Ну, сайт дороговат на самом деле, это не тот лот, как минимум. Но здесь есть очень хороший чит-код, что часто оптимальная цена – это фантазия продавца, вы не обязаны по ней покупать. То есть, как минимум, вы можете предлагать свою цену. Для начала стоит покупать сайты чуть подешевле. Хорошо. Почему лучше инвестировать в готовые сайты? Давайте дальше пойдем. Времени у нас... Не так много. Мне хотелось бы вам побольше сегодня информации выдать. Соответственно, первое, потому что у сайта уже есть трафик и репутация. То есть не так, что вы купили какую-то заглушку, с ней постоянно какие-то проблемы, и ее... она нафиг никому не нужна. Соответственно, когда вы покупаете сайт с доходом, на нем уже есть подтвержденный доход. Есть метрики, которые мы с вами сегодня научимся анализировать, и, соответственно, они вам помогут сравнивать сайты как минимум между собой.